Туда, это это, это, это... <связано> это... Ты, прики... С каждой картиночкой это мое детство <связано> Артем, как вам под краской? Никак, <связано> <связано> бля, я подклею На старт! <связано> Внимание! А че, че, че, че, че, че дел... Многие пишут в комментариях, что бесит, когда я вас окажу по кругу Сейчас я не пущу их в свой славянский клуб а че, че, че, че, че, че, че? Выровнялись по носкам на старт! Внимание! Атакуем! Атакуем колодец, Кто первый приходит, тому приз! На старт! Внимание! Марш! Чуть пониже. Я тебе блядь, говорил. Сделай съемки, когда вообще будет будут маски. Потом а, нападает напарник, вы блокируете. Начинаем медленно. Раз, два, раз, два, раз, два. Все привет, сегодня я нахожусь в необычном месте, довольно-таки для меня. Здесь вот ребята проводят казачий ножевой бой. Здесь вот они тренируются на ножах. Парень с девочкой, там тоже парень с девочкой. Здесь у них идет бокс убивают друг друга здесь тоже парень с девочкой они разделяются на пары тренируются отдельно вот. Вот такой площадки большой а как ты вообще ну как ты к этому пришел без каких побуждений ну то есть я сказал что вы занимаетесь на ножевой бой вот и как ты к этому пришел? Ну, подписали давай, в личку давай, то, что, что хотели ходить. Uh -huh. ну, да, в принципе. Ну, пришел. то есть ты просто был не против научиться владеть ножом, да, как-то так? Ну, ну, да, да, да. из-за одного нового знакомства. Новые uh -huh. Ощущения какие-то. Вот, ну, вот, вот, очень видишь, большой видишь, опыт получил. Ну, и, то есть начал носить да. нож с большей уверенностью. Давай. Себе, давай да? Ну, ну, да. ну что-то все снова подрался, да? Какие у вас впечатления от боя? О, отлично! Заряд энергии появляется в результате всех спамингов. Твага, смелость. Именно такие характеристики присущи настоящий мужчина. Я, я решил тебя специально за застать в этот момент, когда ты такой, с одышкой. Ну, тяжело. обучение, легко, бою. Одолжили, ребята, мне пострелять в пистолет. Вот она, мишень. Тебя убили, ага. а скидку от бедра это быстро вместо... убили. Сразу, да? То есть вот да. так? Да. Всем привет! В общем, смотрите, это у нас новый офис, скоро будет. Вот у нас мистер Данил, мастер на все руки. И на все руки, и не только на руки, между прочим. Вот, здесь сейчас устанавливаем перегородки из Такое большое помещение у нас. Вот пацаны уже за час собрали один стульчик из икеи. Вот сюда дальше идем. Там целый большой кабинет, здесь туалет, склад. Вот сейчас запалим, что эти пацанчики тут делают. Ага, бля, да, что делается тут? Я Теперь осталось детей завести и дом построить. <сínt> <сínt> У них они как китайцы тут сидят, мы их закрыли, они сейчас мебель собирают, он И маленький заводик по изготовлению, по сборке мебели. Всем привет! Сегодня 27 апреля. А, нахожусь я сейчас в нашем новом офисе или дату студии там все вместе в общем а, вот так это все выглядит вот сейчас купил несколько мониторов мышки клавиатуры а, сейчас компьютеры привезут в общем вот вот уже запустимся скажем так тут пока как сами видите срач вот и собственно вот только что пацаны красили вот такой диванчик мы приобрели даже два вот Большое очень помещение, у нас 100 квадратов Вот здесь, кстати, вот это место, заметьте, сейчас вам объясню а, Крутая фишка для съемки Вот здесь есть дверь, а, она там закрыта, но в общем она открывается, там сейчас коробочки стоят И вот здесь есть дверь Если вы понимаете, то получается вот она дверь идет, чтобы снимать Короче, меня перебили телефонным звонком, рассказываю дальше Смотрите, вот здесь вот эта дверь в этот проем. То есть это все вход в одну комнату, то есть в этот коридорчик. И то есть, если ты хочешь снимать крутые кадры, ты можешь попросить человека пройти вот так, и он вот так вот через дверь пройдет, и здесь выйдет. Вообще офигенная комната. К сожалению, эта дверь позже будет закрыта. Но я сейчас собираюсь что-нибудь придумать, чтобы что-нибудь снять. Же что таких кадров я еще не делал вообще никогда, и мне интересно, как это выглядит. Вот наш срач, столы, диван, еще один. Вот здесь вот акустический поролон. Для студии звукозаписи Где будет Мы будем озвучивать видеоролики Американских мастеров а также у нас еще один проектик Пока не буду раскрывать всех карт Скорее всего, когда это видео выйдет Вы уже все, просекете, все просечете Вот еще одна комната Здесь, собственно, и будет студия звукозаписи Сейчас видите, здесь тоже все Находится вот в таком вот состоянии Большой офис Наконец-то мы стартуем Немножко покрупнее, скажем так до этого у нас был, э, я работал в одной студии татуировки, потом у моего друга Николая Ричи, которого мы видели, мы видели в 66-м блоге, я у него в студии был, этот день, э, день в тату-студии, день в тату-студии называлось. И, в общем-то, сейчас я переехал дома, отработаю дома, но думаю, что когда все здесь запустится, я все сделаю, отосплюсь. в общем, просто я неделю встаю уже в 9 утра, ложись в 3 часа ночи. Вот, отостлюсь хорошенечко, и тогда, может быть, и перееду сюда, буду работать, и здесь. А может быть, просто сдам в аренду это место, ну, свое место, как бы, и буду работать дома. Зачем платить и там, и там, и там, везде? Ну, как бы, как удобнее будет, так и поступим. Вот. <с> я поставил камеру, наконец-то. А многие пишут в комментариях, что бесит, когда я вот так хожу по группу, что-то снимаю, Нужно <с> же поставить. Я хотелось сам прикол GoPro, на мой взгляд, это именно... А, вот когда ты как-то живой, более рукой там держишь ее, ну и сама фишка влогов, то, что ты от руки снимаешь. Кстати, тут мальчика на мне не помещи. Это компания называется, магазин называется Старый Город. Прикольные ребята, если хотите такой же мальчика, ссылка в описании, вы можете купить и быть в эксклюзивной футболке в своем городе, потому что копия этих футболок продана ну, от силы 10 может быть. Так что вы будете ходить в эксклюзиве. Также, когда скоро выйдет новый принт, это тоже будет эксклюзивно ей. Ни у кого такой майки не будет, это будет самый крутой. Кстати, в Казани вообще уже сколько дней, довольно-таки. Теплое солнышко, но, но, сука, но дебильный, холодный, блядь, ветер. Это так бесит. Ты оделся, идешь по тепло, как бы все нормально, и тут начинается ветер. И с моей прической сейчасшней, как... Сейчасшней, господи, С Прической, которая мне сейчас, это довольно-таки непросто. Вот, ты идешь, такой у тебя тут... Положились. Наш трудовой день закончился. Что там, подарочек? Да, О, попить, что ли, Очень закончился. Практически закончился, вот мы сейчас будем отмечать, будь здорова Диана, вот. Не соврал, не соврал, я не вру своим подписчикам. сейчас только все начинается. Не, ну мы, да, по идее, здесь начинается, мы уже закончили практически всю черную работу, вот. Только один черный сейчас будет чернить. Дальше? Короче, вот такие маленькие они, смотри. Или это в подарок, который? ХЗ. Не, в подарок, А, ну да, это получается, вот эти роллы такие маленькие, пипец. Два берега, что за дела? Короче, миллион соусов и мы вчетвером, все здорово. В студии когда мы писали, блок я снимал, там такой звук приятный даже на GoPro. Ну то есть разница чувствовалась. Короче, у нас сегодня сборище наркоманов. Мы решили, это, это косплей. короче, мы косплеим этих там, бомжей, все такое. Вот, дышим краской. Артем, как вам подкраской? Никак, бля, я подклею. Подкраской, то я подклею, под, <сíts> подклеим, <сíts> то есть... Я подклеим! <Я подклеен>. Подкован и подклеим. Вот такие пирамидки у нас получается. Будет... Ну, я думаю, все догадываются, <сíts> <сíts> что... Ладно, давай меньше пиздик, клей. Клей, пизди. Клей и пизди. Пизди, клей. Чем ты занимаешься? Я клею и пиздю. Я в треугольничках. Замечаете, какой немного другой звук? Треугольнички. Треугольнички. Прямо вот, вот так вот. Блять. Че, кисточку сломал? Нет, ты отклеил, сломал кисточку, серьезно? да бешеный вообще. Бешеный клей. Если вы хотите... Если вам нужен бешеный клей, покупайте клей... оставишь там. 88. Металл. Универсальный. Подостойкий. Все как надо. Офигеть. Всем привет. Сегодня 2 мая. Вышел погулять на улицу наконец-таки 6 вечера. Сегодня был у меня день надписей, сделал две татуировки в виде надписей. Короче, забил на свои всякие принципы, потому что сейчас немного кризис наступил вот сюда, прям вот сюда. Вот, короче, вышел в шортах похеру. Потому что, ну, тепло, конечно, не настолько еще, но мне норм. Вон там чувак с собакой бегает. Вот ему норм вообще. Пришел я, значит, к нам в офис... Думаю, ребят тут с утра, чем-то занимаются, прихожу, вот что я вижу. они скачали, блядь, контру еще, 1.6 да? 1.6, я не знаю, раритет, сейчас, каждой картиночка, это мое детство, каждый миллиметр про пробеганный, пробег, как это, ладно. Прошел, короче, который миллиметр. он прошел, это каждая ностальгия, прям. сейчас посмотрим, что еще Артру делать, не делюсь, что он так же сидит. Играет. В да, Ах, вы! Ну-ка, картошка надо постучаться. Можно к вам? Вы в контру не играете? Нет? А, я создал просто ребят там. Я захожу, думаю, они тут делами занимаются. Они он что делают? Сейчас я не пущу их в свой славянский клуб. Извините, извините, вы не проходите Славянский клуб. Славянский клуб вы не проходите. Да ради Бога, вы что? Закрытая вечеринка. Вы с вами не приводите. У нас на Славянский клуб, бля, вы не проходите. Славянский клуб вы не проходите. Добрый вечерочек. Давайте, если вы так сделаете, просто скажем, Славянский клуб вы так делаете череп. А докрыть, что вы славяне, тогда пущу вас тут, нельзя, вас. А Христос вовсе. воскрес. А ну, давайте, все, красавчик. Скажи, воистину. Скажи, воистину, брат работает. брат работает. Надо устроиться просто сюда вот так вот, ну, таким человеком, который приходит, деньги забирает. Пять рублей, это кто мне? А такую вещь. Сунул просто. У меня свои теперь есть. Вот люди за это страдают. А, -а, -а, -а, -а. это что, а из там ваших там сотрудников кто-то сунул? Ну вот кто-то вытащил, вон, видите? кто-то вытащил, да? Блин, короче, знаешь А вот этого вот туда куда-нибудь суньте. Я его в серединку. О, смотри, как все это делается, Так какой. вот туда туда Это, прикинь, туда сядешь сама, и тебя выиграют за голову а у меня вот такая коровка Давайте. есть вот смотри вот этого поставили хорошо вот дальше посмотрим все, повезет процессе, все. Сейчас, сейчас, короче а все деньги а много денег вы так зарабатываете да нет. Много, то... давай давай посмотрим повезется или нет давай давай давай давай, давай. давай. Да, да, да, да да есть. На, можно настроить еще ответ.